Пучки коллагеновых волокон имеют несколько субъединиц и представлены в случае э, плотной соединительной ткани и костной и в случае э, хрящевой ткани различными компа комбинациями. В соединительной ткани и костной э, тропоколлаген, то есть предшественник, более простая субъединица коллагенового волокна, она имеет тройную спирали, представленную вот этими субъединицами альфа, которые составляют основную... Э, Часть их, а также обеспечивают функции каркаса. Именно подобная пространственная ориентация уплотняет коллагеновое волокно, делая его весьма прочным относительно других форм ориентации внутри коллагенового волокна. Она состоит всегда из двух альфа-цепей, вот это две альфа-цепи, и одной цепи альфа-1, альфа да, и одной цепи альфа-2. Вот она. В случае же хрящевой ткани у нас все три цепи альфа имеют одинаковую пространственную ориентацию, чем собственно и обусловлены в том числе различие в плотности хрящевой ткани и плотной соединительной и костной. Поскольку плотносоединительная и костная ткани имеют подобную ориентацию, где одно из волокон находится поперек двух остальных альфа-цепей. И коллагеновые волокна хряща, конечно же, намного тоньше. Они составляют от 10 до 100 нанометров, то есть примерно в 10-20-100 раз тоньше, чем в плотной соединительной ткани или костной ткани. Микропрепарат клетки хряща гортани цыпленка. Что мы можем видеть на данном препарате? Что хроматин внутри находится пространственно очень развесистый, он не организован. Это говорит о том, что высокая активность хроматина, то есть идет активный синтез матричных РНК, транспортных РНК, которые дают сигнал рибосомам. Если бы препарат был цветной, то мы бы видели в синий цвет окрашенные вот эти зоны пустые, которые говорят о том, что имеет место высокая базофильность, то есть защелаченность. С внутренней среды цитоплазмы клетки Что говорит об активном синтезе белков Во всех направлениях То есть хрящ находится в стадии роста Структура, находящаяся здесь Она представлена липидным слоем И имеет определенную степень диффузии Внутрь клетки Для того, чтобы поддерживать Структуру, плотность, транспортные качества Механические качества И обеспечивать взаимодействие хроматина с Синтезирующими белками организовывать их в пространстве и обеспечивать рост клетки во всех направлениях. В плотной мизенхиме нет капилляров, поэтому их нет и в хряще. И питание хряща в основном происходит именно за счет жидкости межклеточного вещества, которое передает жидкости, газы, низкомолекулярные соединения и обеспечивает полноценное существование хряща в долгосрочной перспективе на протяжении всей его жизни. Здесь представлен препарат костной ткани, который в отличие от хряща имеет очень плотные межклеточные вещества, в которые запечатаны клетки. Если говорить точнее, то это препарат компактной кости, поскольку мы здесь видим четко выделяемые, мы видим здесь четко выделяемые каналы сосудов, вот в этой зоне и вот в этой, которые плотно запечатаны. Внутрь межклеточного вещества и гаверсовых систем, являющихся структурной единицей ориентации компактной кости. Вот просвет сосуда похожий, вот просвет сосуда. Предположительно, что вот эти клеточки – это эритроциты, которые попали в срез микропрепарата. Если питание отсутствует в хряще, то есть передача транспорта газов, жидкости, низкомолекулярных соединений и питающих компонентов, то происходит кальцинирование хряща, как можно наблюдать это в нижней части микропрепарата. Он, по сути, обызавествляется, то есть содержание минеральных солей превосходит органические компоненты, гиалуроновая кислота уходит из этой зоны, и по факту хрящ умирает, хрящевые клетки подвергаются пикнозу, запланированную, ну и наступает минерализация хряща. Подобный процесс мы можем наблюдать в тех случаях, когда, если перемыда, будем говорить все-таки о клинической части сегодня больше, в тех случаях, когда не хватает сосудистого питания и вместо костной ткани из одних и тех же клеток формируются различные виды и стадии хрящевой ткани, в том числе и кальцинированный хрящ. Который повторно может потом замещаться костной тканью, когда сосудистое питание придет в эту зону. Но первоначально мы наблюдаем, что клетки хрящевой ткани они, э, запланированно умирают из-за того, что высоко минерализованные межклеточные вещества не способно пропускать те компоненты, которые могли бы питать э, клетки хрящевой ткани. Поскольку они просто образуют э, хилатные комплексы, оседающие многократно э, в жидкости. При пересадке хряща по этой же причине не происходит его рассасывание. Если хрящ остается живым и интегрируется, то есть со стороны клеточной части у него подходят сосуды и также со стороны перихондрия, то есть он соединяется с фрагментами аналогичного перихондрия, то хрящ не умирает. Здесь представлен микропрепарат хряща, где можно видеть выделимые коллагеновые волокна, расположенные как трехмерная сеть, и отдельные клетки созревших андроцитов. Хрящ не убивается собственными клетками, потому что транспорт всех жит... клеток затруднен. Клетки не могут пройти в структуру хряща и вызвать э, иммунный ответ. Поэтому хрящи, да, как и повторюсь, они успешно пересаживаются достаточно давно и в больших объемах. Еще один микропрепарат хрящевой ткани, мы наблюдаем здесь, что это кровеносный сосуд есть, который питает надхрящницу. И в подобной ситуации при пересадке надхрящницы и сопоставлении краев с живыми структурами или структурами жизнеспособными, у нас интегрируется надхрящница и продуцирует повторно клетки, образуя большое количество хрящевой ткани. Аналогично хрящевой ткани, костная ткань, также состоит из межклеточного вещества и форменных элементов, то есть клеток. Микропрепарат фрагмента костной ткани. Ученый по фамилии Геринг в 1972 году определил, что предкость, то есть несозревшая кость, она содержит больше неколлагеновых белков, чем коллагенов, которые составляют примерно в два раза больше и примерно в два раза больше гликозаминогликанов, основных из которых является хондроитиносульфат. кристаллы э, гидроксиапатита кальция которые можно многократно наблюдать на волокнах коллагена оформленные, это пятиводные кристаллы они образуются из аморфного э, фосфата кальция он э, поступает сюда из крови из кровеносных сосудов поэтому непосредственная связь костных клеток при их формировании то есть при, после пролиферации э, из анхимальных клеток в остеобласты, созревание остеобластов и остеоциты. Он непосредственно связан с сосудистым питанием, из которых поступают из, да, из микроциркуляторного русла основные компоненты для роста и развития и формирования межклеточного вещества, которое клетки, э, остеобласты, перерабатывают и, по сути, выделяют повторно межклеточное вещество, формируя плотную сеть. Комплекс протеогликанов и гликопротеидов, э, которые представляют межклеточный матрикс, очень плотно взаимосвязаны с водой. И кость имеет э, достаточно большой остаток э, воды э, на этапе роста, которая затем, конечно же, уходит оттуда из сосу, через сосуды и венозный отток. Впоследствии весь этот объем воды замещается минеральным компонентом. Гидроксиапатит кальция вы, по факту выталкивает воду на гормональном уровне и э, ее становится многократно меньше.